Всем привет! Это следующий урок о платформе курс В этом уроке вы научитесь создавать свой тренинг, настраивать к нему доступы, делать разные подтренинги под разные тарифы. Если вы ваш бизнес предусматривает разные тарифы с разным а, прохождением, то есть, допустим, с проверкой домашних заданий, либо без домашних заданий, с полной программой, либо ограниченные программы, то есть под, под разные тарифы. Вот абсолютно все, что вам необходимо знать. Про настройку тренингов, чтобы вы могли к ним открыть доступ вашим студентам И они уже проходили вашу программу в автоматическом формате Мы пройдем в этом уроке Я напомню, что в рамках YouTube я провожу бесплатное обучение по платформе GitCourse Уже записан ряд обучающих уроков, где мы просмотрели, где мы рассмотрели предыдущие этапы да, Это регистрация на платформе, создание страниц, создание продукта и прочее и для того, чтобы вы могли получить к ним доступ И получить доступ ко всем последующим урокам Которые будут выходить по платформе GetCourse Под этим роликом есть специальная ссылка Нажимаете на нее Вы попадаете вот на эту страницу Возможно, у нее изменится дизайн Но суть простая Вы попадете именно на эту страничку Что вам нужно знать Здесь для вас, для удобства сделано всего два шага Которые вам необходимо сделать Шаг номер один это специальная ссылка со специальным вшитым промокодом, который дает вам доступ на платформу на 14 дней бесплатно. То есть этого времени вам будет достаточно, чтобы пройти все ранее записанные уроки и все уроки, которые будут записаны позднее. Да, чтобы настроить полностью платформу GitKurs под свой бизнес и пользоваться этой платформой и уже зарабатывать деньги да, с помощью вашей школы, которую вы реализуете на платформе. Шаг номер второй. Я для вас создал специального обучающего бота в Телеграме, который выдаст вам доступ ко всем урокам, которые уже записаны и которые будут записаны. У него есть специальное меню. И в этом меню есть кнопочка. Там создание странички, создание продукта, создание тренинга, настройка рассылок. Вы просто будете нажимать на эти кнопки, и он вам будет сразу показывать уроки. Вот те, которые вы сейчас проходите, только они будут все в одном месте. И если будут выходить какие-то обновления, а я не все обновления буду выкладывать в публичный доступ, а только буду их давать через бота, то вы сможете их получить, если вы будете подписаны на бота. И третий момент. Нажимайте на кнопочку «Подключиться к чату». У нас есть закрытый чат по Get-курсу, где вы сможете задавать любые вопросы, которые у вас будут возникать по ходе работы с платформы. Они у вас точно будут возникать. Итак, поехали. А теперь к настройке тренинга. Что вам необходимо знать по поводу тренингов? Все достаточно просто. Тренинг — это именно та самая LMS-система, то есть Learning Machine System, да, то есть это Learning Manager System, то есть это система, где ваши студенты последовательно проходят вашу обучающую программу. У вас может быть один тренинг, может быть, у вас будет масса тренингов. И сразу скажу, что в моем случае я не использую продвинутое оформление, какие-то красивые плашки, картинки. Изменения стилей и прочего. Мне просто это тупо не нужно. Говорю как есть. Ваши студенты покупают качественную информацию с качественными результатами. Если вы сможете эти качественные результаты украсить, отстроиться от конкурентов с помощью дизайна, это вам идет плюсиком. Если вы сделаете качественный дизайн с плохими результатами, вам это плюсиков не даст. Поэтому я изначально иду за то, чтобы все делать максимальное качество с точки зрения подачи результатов ваших студентов-ваших клиентов. А уже потом мы докручиваем дизайн Поэтому по дизайну обращайтесь в отдельные какие-то структуры Но все это предусмотрено и э, все это встроено в стандартный функционал Git-курса Что это значит? Практически на любой страничке вы можете увидеть такую штучку э, Это кнопочка, которая называется настроить вид э, Как сюда попасть, да, я забыл сказать Вы нажимаете на вот этот флипчарт и вы видите здесь меню, то есть тренинги, расписание, лента ответов, тестирование, дипломы, цели, поиск Вы чаще всего будете использовать только тренинги и дипломы Дипломы это то, что будет получать студент, когда проходит тренинг до конца С точки зрения дизайна, здесь есть кнопочка называется настроить вид Когда вы на нее нажимаете, с правой стороны появляется вот, такая, вот такое поле да, или вот такое меню Это меню, которое позволяет вам полностью настроить тот дизайн тех блоков, которые вы видите на этой страничке Плюс если вы знаете CSS, знаете Java код, JavaScript код, то платформа также поддерживает вставку нативных кодов, да, то есть CSS стилей вы можете полностью изменить платформу до неузнаваемости Опять же, мое мнение, это излишние штуки и они вам не нужны Если вы хотите это делать, пожалуйста, но мы этого рассматривать здесь не будем Итак, то есть вы все это здесь вносите, все эти контейнеры, меняете цвета, шрифты, меняете размеры текстов, добавляете какие-то блоки, баннеры Это все спокойно настраивается, то есть это все здесь есть уже встроенное а, стандартными функциями То есть чего-то дополнительно для этого делать не нужно Итак, каким образом мы с вами создаем тренинг? Все достаточно просто, ну в моем случае здесь много тренингов, потому что я давно пользуюсь платформой Вы нажимаете на кнопочку «Добавить тренинг», вас встречает пункт, да, то есть меню выбора тренинга. Давайте мы его так и, созд... так и начнем создавать. Важный момент: студенты название тренинга видят, поэтому не пишите какую-то от себя один, пишите так, чтобы им было понятно. К примеру, если у вас тренинг, ну давайте вот у меня есть тренинг "Инфосистема", который я продавал, я, допустим, наживу... буду называть тренинг "Инфосистема" и, допустим, там тренинг 2021. Ну, допустим, это новая версия тренинга вышла для удобства. То важно знать. Вот это описание – это то, что будет э, находиться под названием вашего тренинга. Я никогда описание не пишу, потому что студент, который покупает тренинг, он знает, о чем это. Но в целом, то есть э, у нас есть инфосистема. Смотрите внизу, вот она инфосистема. В ней нет никаких, э, в ней нет никакой дополнительной информации. Давайте я просто допишу дополнительно информация вы увидите наглядно как это будет выглядеть вот мы его только что создали обновляем и теперь мы видим что у нас был создан тренинг вот он инфосистема и у него нет никаких приписок и вот есть внизу тренинг инфосистема и в нем теперь есть приписки Да, нет уроков то есть но ну, в данном случае нет уроков это он говорит о том что внутри ничего нету этого тренинга но есть дополнительная информация то есть это то как я его назвал у вас может возникнуть вопрос а как мне поменять название, вот эту вот приписку к тренингу, если вы ее уже указали? Все достаточно просто, и сейчас мы с вами пройдемся по каждому из этих пунктов Что вам важно понимать? Когда вы создаете тренинг, у вас может включиться меню быстрого добавления уроков Оно не всегда включается, то есть если я сейчас нажму на завершить у вас может, Оно может у вас просто не появляться, будет написано просто кнопочка «Добавить урок» Вот оно но если мы нажмем на действие и нажмем на быстрое редактирование уроков, у нас вновь появляется желтая менюшка. А в чем преимущество желтого менюшки? В желтой менюшки то, что если я буду нажимать на добавить урок, он сразу же будет создавать урок. То есть я нажимаю на добавить, он уже создал урок. Теперь мы можем просто его поменять название, допустим, там урок первый, урок один и описание, соответственно, урока, что э, вы узнаете, вы узнаете кто-то примеру. И если я добавлю картинку, то с левой стороны урока будет, будет добавлена картинка. Сейчас я вам это покажу. Вот таким образом. То есть, я нажал на добавить урок. Мне появилось всплывающее окно, где было сказано Загрузить урок. Я его загрузил. Картинку, точнее говоря, после чего она сразу добавляется. Теперь, если я нажму на завершить. Вы видите наш первый урок, в котором будет картинка В моем случае я их не использую, потому что мне это просто не нравится То есть я использую таким образом То есть у меня вот просто называется максимально просто название урока То есть это мой подход, как вы будете делать, это уже на ваше усмотрение Просто знайте, что вы можете добавлять картинки писать расширенное форматирование Сейчас я его удалю отсюда То есть а как удалить описание уроков? Все достаточно просто, мы нажимаем на сам урок с правой стороны у нас есть редактирование урока. Нажимаем на редактировать урок. Прошу прощения. Нажимаем на действие и нажимаем на настройки. И у нас вот здесь снизу есть это описание. То есть это находится в настройках. Удаляем описание. Удаляем картинку. Нажимаем на сохранить. Возвращаемся в Инфосистема. Урок первый. Все. То есть все лишнее мы удаляем. Я обычно читаю. Не добавлять излишней информации, чтобы не путать студентов Мы немножко забежали вперед и уже рассмотрели процесс создания уроков да? Я хотел это показать позже, но раз у нас сразу возник момент, связанный с быстрым редактированием И система нам его навязала, то мы посмотрели, как он работает Опять же, если ваша система, ваш тренинг не предполагает вложенности То есть вам не, вам не нужно делать а, внутри тренинга, под тренинги с разными тарифами то вы можете просто нажимать на быстрое редактирование и добавлять уроки. Один за другим, именно в том количестве, которое вам необходимо. В моем случае у меня разные тарифы участия, поэтому я использую не добавление уроков, а добавление под тренинга. В данном случае тогда тренинг становится своего рода контейнером для другого тренинга. И он также настраивается, как и вверху стоящий тренинг. Я знаю, что это прозвучало очень сложно, но мы сейчас с этим разберемся. Поехали! Смотрим на меню. У нас в меню есть следующие кнопки. Настройки, доступ, расписание, ученики, статистика, достижения и в приложении. В приложении это имеется в виду, что на платформе курс есть чат-ум, И вы можете посмотреть, как урок будет выглядеть в мобильном приложении. Рассматривать мобильное приложение и его настройки мы не будем в этом уроке. Нажимаем на настройки. Что важно знать. Если ваш урок предполагает, что студент проходит уроки пошагово, то есть у него начинается урок первый, он в нем сдает домашнее задание, после проверки домашнего задания открывается доступ ко второму уроку, то есть такая система да, стоит, то вам нужно заходить в настройки и настраивать, что, что является началом прохождения тренинга. Почему это важно? Потому что если вы не настроите то, что является началом тренинга, и не настроите доступ ко всем последующим урокам, то когда студент попадает к вам на платформу, он получает доступ сразу ко всем урокам, которые выложены в этом уроке, в этом тренинге. То есть условно, если человек нажимает на трейв бизнес, он получает доступ сразу ко всем урокам без какой-либо проверки. Вот сразу все, бах и забирай. Если это ваша история и вам нужно сделать именно так. То вам больше надо, вам ничего не нужно делать, а вы просто возвращаетесь обратно в содержание и добавляете уроки. И после оплаты студент сразу получает доступ ко всем урокам. То есть вам настройки вообще никакие не нужны. Но, но если ваш тренинг предполагает наличие домашних заданий и искусственное ограничение прохождения студенту уроков так, что пока он не выполнит задание, он не получает доступ ко второму уроку то вам необходимо настраивать это с помощью настроек. То есть у нас, вот здесь важный момент, вам нужно не запутаться. Если у вас тренинг один, то есть просто вот инфосистема, допустим, это ваш тренинг, у вас нету тарифов никаких, то есть ни тарифа бизнес, ни тарифа стартовый, а студент получает доступ к первому уроку, и он должен получить доступ ко второму уроку, если он пройдет урок первый, то вы просто в настройках настраиваете, что является началом тренинга. И в данном случае вы указываете, что нажимаем, что, нач... что является началом тренинга, что он должен выполнить урок, выполнил урок, и ставим, листаем вниз, и у нас есть конкретный урок урок номер один. Что нам говорит о чем? Если студент приходит в урок номер один, мы его сейчас не заполняли, мы сюда можем добавить домашнее задание. Он сдает домашнее задание, нажимает «Отправить его на проверку». Вы, как преподаватель, видите, у вас прилетает информация, что студенты оставили ответы. Вы его одобряете, то после одобрения у него автоматом появляется урок номер два, То есть урок номер два. У него не будет доступны все тренинги, они будут ему, уроки. Они будут ему доступны один за другим, только после выполнения домашних заданий. Если это ваша история, то вы просто нажимаете в настройках тренинга, что является началом тренинга. И если вы выдаете студентам э, сертификаты, либо э, трени ну, то есть сертификаты, дипломы о прохождении вашего тренинга, то вам также нужно добавить, что является завершением вашего тренинга. И теперь мы тогда моделируем да, эту историю. Мы нажимаем на рок номер 2, урок номер два, пишем урок 2, финал, к примеру. Нажимаем на сохранить, возвращаемся обратно, нажимаем на настройки. Э Задать, что является завершением прохождения тренинга Ставим теперь выполнил урок Отправляемся в самый-самый самый низ Ставим урок номер два, То есть это то, что будет являться завершением вашего тренинга И настраиваем выдачу дипломов Что это значит? Это значит, что студент, проходя ваш тренинг Сейчас мы обновим страничку Пока не выполняет задание а, урока номер один, Он не видит урок номер два. Потому что мы настроили доступ. Пока у него не принят домашний, домашнее задание, то есть выполнение урока по первому уроку, он не получает доступ к, к уроку номер два. И как только он выполняет задание уроками номер два, то есть он завершает тренинг, мы ему выдаем сертификат о прохождении тренинга. Все. Таким образом, вы, соответственно, просто наполняете ваш тренинг тем количеством уроков, которые у вас необходимы. Соответственно, вопрос, можно ли не выдавать дипломы? Да, можно, можете их не давать. Я их выдаю только на дорогих программах, которые предусматривают И в них сам диплом, сертификат, он необходим Таким образом, если это ваш формат работы То есть у вас есть один тренинг, у него нет тарифов У вас есть определенное количество уроков И к ним открывается доступ сразу после подписки То есть, честно говоря, после оплаты Либо, может быть, вы выдаете доступ после подписки на ваш продукт Мы как раз про это сейчас тоже поговорим то на этом вы, в принципе, уже готовы То есть идите настраивайте уроки Настройте просто э, настройки, что является началом, что, э, что является завершением а, И для вас это будет работать Но если ваша история такая же, как у меня Что в вашем случае у вас есть разные э, форматы, тарифы, тренинга, то Вам нужно создавать не уроки, а под тренинги то есть, как это реализовано у меня То есть, смотрите, у меня есть тренинг, который называется инфосистема И уроки лежат не в корне, как вот сейчас мы с вами сделали Не в корне, а они лежат в подтренинге Как это сделать? Мы нажимаем на подтренинг и начинаем писать То есть, у нас есть тариф, допустим, стартовый Нажимаем создать, возвращаемся обратно Теперь смотрите, у нас есть инфосистема и подтренинг стартовый Если мы на него нажмем мы с вами увидим те же самые меню, что мы видим сверху. То есть, опять же, настройки, доступ, расписание, ученики, статистика, достижения. Зачем это необходимо, Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы, во-первых, не аплодировать большое количество тренингов э в разделе «Тренинги». Да, то есть, посмотрите, э когда вы достаточно долго работаете со школой со своей, у вас тут начинается целый векханалий из количества тренингов. Да, и Это максимально неудобно. И их надо причесать, их нужно привести к какой-то структуре. И гораздо проще вам просто делать тренинг, который называется, допустим, ну, как ваш основной продукт, допустим, там, система похудения, система инфобизнеса, система таргетированной рекламы. Вы ее просто называете вот как основным названием вашего тренинга. А если у вас идет множество потоков, у вас меняется версия продукта, то вы делаете лучше сам тренинг, как по тренинг, который будет вложен в эту инфосистему, в этот ваш тренинг. Тогда у вас просто будет не вот здесь большое количество тренингов, не в списке тренингов, да, огромное количество. У вас здесь будет написано просто инфосистема. А вот внутри инфосистемы у вас будет вложенность большая по вашим продуктам, по тренингам, которые вы проводите. А в чем преимущество такого подхода, что это просто максимально удобно И ваши студенты не будут путаться, у них также, когда они будут нажимать на тренинг У них не будет вереницы там из 15 потоков вашего тренинга, которые будут называться там, Версия 21, 20, 21, 20, 22, 20, А у них будет все находиться в одной папочке Просто у них будет, допустим, инфосистема 2020 год, инфосистема 2021 год То есть это удобно прежде всего для вас и студентов И в чем еще преимущество такого подхода то что мы можем отдельно настроить разные доступы к этим тарифам. То есть, да, в моем случае я это использую как тарифы. Как это делать? Следовательно, смотрите, про настройки мы с вами поговорили, да, в настройках тренинга. В настройках тренинга настраивается, что, нач... что является началом тренинга, что является завершением тренинга. Вот здесь важный момент. Если вы идете по второму пути, вот такому, когда у вас вложенные по тренинги, вам не нужно настраивать, что, начина... что, на... что начинается началом тренинга, что начинается завершением тренинга а Потому что у вас в самом, тренинге, в самом тренинге уроков не будет, они будут в подтренингах И таким образом вам настройки надо будет настраивать именно в самом тарифе То есть смотрите, теперь вот мы с вами с -с -с только что создали тариф «Старт» И вот теперь в этом тарифе старт, я именно в этом тарифе старт должен, должен нажимать, что, начи, что является началом тренинга, что является завершением тренинга. В этом случае, когда студент пройдет именно тариф стартовый, и именно пройдя тариф стартовый, он получит сертификат. И в этом случае у вас могут быть разные сертификаты для тех, кто проходит тариф старт и тех, кто проходит тариф с на, ну, допустим, бизнес Либо наоборот, вы в тарифе старт можете не давать вообще сертификаты А в тарифе бизнес можете давать сертификаты Вот для таких вещей это и используется С левой стороны мы видим определенные дополнительные пункты Которые я чаще всего не использую Это уведомления основного учителя об ответах И уведомления всех учителей об ответах То есть если у вас есть сотрудники, которые у вас являются учителями Вы можете им поставить уведомления и указать их Да, То есть вот что в данном случае... А преподавателем являюсь я, Евгений Карташов И если студенты оставляют какие-то ответы, то мне будут приходить тикеты, что меня оповестили о том, что есть непроверенный урок Если у вас так, то есть у вас есть тренер, который проверяет домашние задания Вы можете реализовать уведомление вашего тренера о том, что кто-то оставил задание в моем случае уроки проверяю я, поэтому мне этого делать не, не, не нужно Я когда захожу на GitCourse, здесь просто вот этот а, рупорт, он горит красным И я вижу, что есть входящее сообщение Я просто на него нажимаю, проверяю все ответы от студентов Итак, а с этим мы с вами разобрались Что необходимо сделать дальше? Дальше самое интересное, это вот именно доступ Это то, что открывает доступ к вашим тренингам Что здесь может быть? А, обращаю ваше внимание, что а, как сделать так, чтобы студенты... Не видели вот такую вереницу тренингов у себя. На самом деле, оно по умолчанию у вас так и включено. Оно называется А тем, у кого нет доступа, не показывать в списке тренингов. То есть, если студент не купил этот доступ, у него нет доступа к этому тренингу, то когда он зайдет к себе в мои программы, в мои тренинги, у него здесь будет ничего. Поэтому обращаю ваше внимание на это. Иногда делают какой трюк. Нажимают на Показывать списки тренингов, но. Вставляют адрес редиректа, передрессовывают на другой адрес. Что это значит? Это говорит о том, что студент регистрируется, допустим, на платформе, либо он проходит какое-то у меня обучение, он видит, что у него вроде бы открыт доступ к Instagram-таргетолог. И он думает, о, окей, супер, я нажму, пойду, э, пойду обучаться. Но так как у него нету доступа к тренингу по факту, то есть он его не купил, он не попадает ни под такие условия, то его будут переадресовывать на другую страничку. Таким образом, вы можете допродавать какие-то обучающие программы из ваших тренингов. Я это не использую, потому что я не увидела в этом какой-то отдачи и просто эту функцию отключил. Поэтому, если можете потестировать, но ну, я это не использую. Дальше. Кто имеет доступ к этому тренингу? Только те, кто купил тренинг. Помните, мы с вами на прошлом уроке настраивали продажи и мы ставили название тренинга как открытие. А Вот смотрите, то есть мы когда с вами создавали э, тренинг, который мы называли «Курс Инфосистема, мы ставили доступ к тренингу, и вот мы указали тренинг «Инфосистема». Соответственно, если пользователь оплачивает э, тариф «Старт» вот за столько-то денег, мы открываем доступ к инфосистеме. То есть если это ваш подход, и вам нужно просто открыть доступ после оплаты, то вы оставляете только тех, кто купил этот тренинг, и в рамках вашего продукта указываете, какой конкретно, и все, и это будет полностью работать. А Также, если вы открываете доступ всем пользователям, то есть он у вас не платный, вы хотите, чтобы любой пользователь мог в него попасть и увидеть все, что в нем содержится, вы нажимаете просто все зарегистрированные пользователи Есть еще э, следующая опция, то есть в данном случае ее будет видеть абсолютно все, то есть оплатил, не оплатил, не имеет никакого значения, все это видят Есть еще одна опция, все у кого есть доступ к родительскому тренингу Что это значит? Это значит, что... А все пользователи, у которых есть доступ к родительскому тренингу, в данном случае имеется в виду на уровень выше. То есть это тренинг родитель. То есть это то, где, в чем, внутри чего это рожда... ну, появилось. То есть в нашем случае это инфосистема. То есть если у пользователя есть доступ к инфосистеме, мы также ему откроем доступ и к старту. Как это можно использовать? Это можно использовать, к примеру, так. Если у вас есть, допустим, тариф бизнес, и у вас вы в тарифе выкладываете бонусы. То логично, что бонусы должны быть открыты не всем, у кого есть доступ к инфосистеме Потому что здесь также открыт доступ к тем, у кого есть тариф стартовый То есть если мы поставим, что всем, у кого есть доступ к родительской системе То тариф старт будет видеть бонусы из тарифа бизнес Что нас не устраивает вообще никак Поэтому мы открываем настройки бизнеса И ставим, что только к родительскому доступу То есть все, у кого есть к родительскому То есть если есть доступ к тарифу бизнес То и открывает доступ к тарифу бонус то есть имейте это в виду, что это родители, это имеется в виду вышестоящие. Поэтому, если у вас есть какое-то большое количество папок, дополнительных тренингов, дополнительных уроков, которые вы хотите выдать именно этому бонусу, то есть этому тарифу, то вы ставите в настройках, где там настраивали. Сейчас. Вы ставите настройках, когда все, у кого есть доступ к родительскому тренингу. Также есть еще одна опция. Это те, у кого есть доступ к родительскому тренингу, плюс ограниченные группами. Это иногда полезно делать, если вы настраиваете, к примеру, распродажу, либо у вас тренинг ограничен доступом в определенные дни, то вы можете сделать так, что пользователь после того, как он оплачивает, и, допустим, если он оплатил с понедельника по пятницу, с понедельника по среду, то и вы его зачисляете, числится в группу с понедельника по среду. И вы даете ему расширенные какие-то доступы. То есть у вас может быть три папки внутри тарифа старт, к примеру, которые оплатили в первый день, у них 4 бонуса, а те, которые оплатили во второй день, у них 3 бонуса, а те, которые оплатили на третий день, у них без бонусов. И вы можете просто сделать вот таких три папки и ограничить их по группам. И эти группы будут как раз-таки включать либо отключать доступ к определенным папкам. А тем, кто прошел другой тренинг, вот это как раз таки опция, связанная с чем? Если у вас уроки предполагают выполнение домашнего задания и полное прохождение тренинга открывает доступ, к примеру, к бонусам Поясню на примере А У меня, допустим, в одном из тренингов какая история стоит, что человек проходит уроки последовательно Выполняет задание первого урока, у него открывается доступ к второму И таким образом проходит вообще все И когда он сдает самый последний урок, то есть он проходит тренинг полностью То есть пройден тренинг, то есть помните, да, начало тренинга и завершение тренинга То в этом случае ему открывается доступ к следующему тренингу И вот эта опция как раз те, кто прошел другой тренинг Говорит нам о том, что если пользователь полностью прошел инфосистему То есть полностью он ее прошел то мы откроем доступ, то есть те, кто прошел другой тренинг И мы тогда указываем, какой конкретный тренинг Допустим, инстаграм-таргетолог Это говорит о том, что если у меня пользователь полностью прошел тренинг инстаграм-таргетолог Мы ему откроем доступ к тарифу старт То есть вот таким образом это тоже можно использовать Также это могут быть выбранные группы тех, кто, кто а, купил тренинг а, По сути, это та же самая опция, что и те, у кого есть доступ к родительскому тренингу Но а, не привязанная к родителю то есть вы можете открыть доступ к данному тренингу не только тем, у кого есть доступ к родителю, а и вообще просто те, кто находится в какой-то группе. То есть, вы, допустим, пользователь говорите: если вы сейчас напишите мне, допустим, в бота слово плюсик, я вас всех зачислю на тренинг. И в данном случае, соответственно, у вас доступ к тренингу открывается по нахождению пользователя в группе. К примеру, вот группа все, все про баны и антибаны. И все пользователи, которые попадают в эту группу, получают доступ к этому тренингу. То есть, вот так это работает. В этом можно запутаться, понимаю вас, я в первый раз, когда с этим сталкивался, у меня волосы сидели, я не понимал, что происходит Но в целом в этом можно разобраться, в этом нет ничего сложного, будут какие-то вопросы, пишите в чат Итак, то есть вот это все, что вам необходимо знать по настройкам самого тренинга То есть используйте всего две опции Первая это доступ, это то, как и кому мы открываем доступ к этому тренингу И настройки мы используем только в том случае, если нам необходимо... Выдать пользователю диплом, сертификат Либо э, зачислить его на другой тренинг по окончанию данной программы То есть у вас может быть тренинг таким образом Что у вас, допустим, там, модуль 1-3 э, открыт сразу И после прохождения модуля 1-3 человек сдает какую-нибудь контрольную работу И после выполнения контрольной работы будет считаться, что он выполнил вот этот вводный тренинг И только после этого у него открывается доступ к модулю 4-й и 6-й то есть если это ваша история, то вам необходимо использовать настройки Итак, с этим, я думаю, все более-менее понятно Возвращаемся к содержанию Что мы с вами сейчас будем делать? Я вам просто покажу, как создаются уроки Какие у них есть опции Нажимаем на кнопочку «Добавить урок» Обратите внимание, что если мы настраиваем уроки через быстрые редактирования, Мы лишаемся возможности выбрать форму урока это значит давайте посмотрим когда мы нажимаем на добавить урок у нас появляется вот такой вот а, необычный редактор где мы наз делаем а, название урока да, то есть первый урок первый урок и можем выбрать следующее что здесь можно можно выбрать визуальный конструктор то есть это конструктор похожий на страничку где мы сможем добавлять картинки таблички вставлять какие-то коды и прочее это может быть онлайн вебинар мы этот момент рассматривать сейчас не будем. То есть онлайн-вебинары это отдельный функционал, встроенные вебинары. То есть пользователь может. У него может быть встроено в программу через расписание, что у него в среду, там, 14 февраля, условно, будет онлайн-эфир. И он просто откроет урок и попадет сразу же на вебинар. Это может быть текстовый, текстовая информация, то есть это просто обычный текст. Это может быть аудио-урок. То есть это будет просто аудиоплеер, в который вы загружаете удюшку, и пользователь видит аудиоплеер и нажимает на. Ну давайте покажу сейчас То есть эм, момент А, решил на всякий случай не загружать аудиофайлы, чтобы YouTube не поругал меня за наличие музыки В общем, вы нажимаете на добавить файл, система вас просит загрузить mp3 файл Вы его загружаете и здесь появляется просто проигрыватель Человек нажимает на play начинает играть mp3, да, то есть ваш аудиофайл не самый популярный формат уроков, но в целом, если у вас предполагается, что вы выдаете уроки в MP3 формате, то вы можете их таким образом выкладывать. Возвращаемся обратно, нажимаем на ⁇ Добавить урок ⁇ Также вы можете добавить видеоурок. В данном случае видеоурок это если вы урок в видеоформате загрузите на сам Git-курс, и он будет проигрываться со стороны Git-курса. Самый популярный распространенный формат это визуальный конструктор. Соответственно, давайте мы его и рассмотрим. Урок. Урок, давайте 1, 2, 3 нажму, на, назову его, сохранить Что мы с вами видим? А, у нас появляется конструктор, который вам уже знаком То есть э, добавить блок, текст, видео, аудио, файлы, картинка задания Есть форма комментариев а, Что здесь важно понимать? Это тот же самый блок, с которым мы с вами работали в страницах То есть вы можете нажать на популярный и начинать вставлять все, что вам и, Все, что вам хочется Колонки, картинки, текст, описание, видео, вот все, что вам хочется. Мой формат урока всегда простой. Я нажимаю на добавить видео, загружаю видео из YouTube. Чаще всего так добавить блок видео. Видео у нас идет с YouTube. Всегда вставляю какой-нибудь текст, к примеру, название урока, название урока, название урока. Добавляю почти всегда. Это какие-то важные пункты. Запомните, запомните, запомните. И пункты там один, второй, третий, четвертый. А если урок предполагает наличие некоторых файлов, то есть пользователю надо будет что-то скачать, также мы нажимаем просто на плюсик. У нас есть блок файлы. Так, сейчас. Вот, мы нажимаем на урок, вот есть блок файл. Нажимаем на файл, нажимаем на загрузить файл, добавить файл. И вы просто теперь берете файл, который вам необходимо сюда добавить. Допустим, я сейчас загружу текстовый документ, который у меня на рабочем столе лежит. И нажму, назову ссылку. То есть я добавил файл, который мне нужно дать студенту на скачивание. И пишу название ссылки. Нажимаем на сохранить, появляется файл и скачать методичку. Урок полностью настроен. И все. Теперь, соответственно, студент может открыть урок, посмотреть, что здесь написано, скачать какой-нибудь материал. Единственное, что, зачем можно еще следить, это выбирать стили. То есть мы нажимаем на стрелочку снизу. У нас есть стиль, для чего это необходимо? По умолчанию, GitKourse делает отступы с левой и с правой стороны, считая, что это страничка. Да, то есть что это полноценная веб-страница И он делает отступы с левой и с правой стороны Но так как это у нас урок И здесь отступы слева и справа есть по умолчанию На самой платформе, то мы их просто убираем Сейчас поймете почему Нажимаем на сохранить И таким образом а мы редактируем текст Так, чтобы все это выглядело гармонично То есть опять же, здесь то же самое И у нас все выравнивается И становится так, как оно должно было быть по умолчанию Все, теперь у нас урок готов Таким образом, соответственно, вы вставляете все элементы, которые вам необходимо вставлять в ваши уроки. То есть самый простой вариант это выбирать урок в формате визуальный конструктор и уже конструировать, вставлять все, что вам хочется. Что есть еще? Что здесь можно настраивать? Если мы теперь нажмем на действие, у нас появляется задание, настройки, уведомления, перенести урок, копировать урок. Перенести урок это схема, которую мы с вами смотрели в списке тренингов, когда мы с вами нажали на кнопочку список и потом изменить список. То есть мы можем просто передвинуть уроки в рамках данного тренинга. Мы этого делать не будем. Также а, мы можем копировать уроки. То есть, если вы настроили урок, и вам нужно будет просто поменять ведюшку и, допустим, описание, то самый простой вариант это просто нажать на действие и копировать урок. Он копирует урок. Теперь мы можем выбрать либо тот же самый, тот же самый урок, в который а, в самый тренинг, в котором мы находились, либо вообще в любой другой тренинг можем ее переместить. Теперь нажму, назову, что это урок 3.2.1 копировать. Мы полностью скопировали урок. Теперь, если мы вернемся обратно в тренинг, мы видим вот эти наши уроки, которые мы только что создавали. А что в них еще можно настраивать? Если мы нажмем на настройки либо на задание, то мы попадем в, вот в эти настройки. Что здесь может быть? Мы можем а, указать дату, когда этот урок будет доступен пользователю. Если у вас эта дата не, если вы продаете тренинг, который будет стартовать в будущем, да, а вы не продаете в записи а в будущем. То вы можете настроить дату, когда доступ к тренингу будет открываться. А дальше мы можем настроить доступность тренинга, то есть кому должен быть доступен этот урок до начала даты. А это актуально только в том случае, если тренинг у вас будет наступать в будущем. То есть, если у вас тренинг стартует с доступом, что человек выполняет задание сегодня и получает доступ, допустим, сегодняшний к тренингу, и тренинг у вас заранее записаны, то вы этого ничего не настраиваете, потому что для вас это просто не нужно. Дальше вы можете закрепить урок, то есть этот урок у вас будет всегда висеть самым верхним, как самый важный. Вы можете скрыть этот урок от учеников, вы можете сделать из него тест-драйв. То есть тест-драйв это значит, что доступ к этому уроку может получить любой пользователь, даже если он его не купил. Тест-драйв это фактически демо-доступ к урокам. Вы можете скрывать даты и комментарии, ответов. Иногда это полезно, если вы делаете какие-то автозапуски, то когда пользователи пишут у вас комментарии под уроками. Давайте сейчас покажу. К уроку. Если у вас пользователи пишут комментарии, комментарии, у вас а, сейчас не видно, потому что, я так, а, потому что я пользователь, то есть я администратор. Но вот здесь сверху написана обычно дата, когда это было размещено. А, чтобы пользователи не думали, что они проходят тренинг, который был в прошлом, особенно если у вас не так много студентов на него, вы можете в настройках а, поставить скрывать даты комментариев. Тогда даты не будут видны. Давайте вернемся к содержанию, еще раз покажу. Только что, видите? А, соответственно, пройдет пару минут, будет написано, что урок был, комментарий был дан, там, 11 утра, 57 минут, там, 10 числа. То есть, если вам необходимо это скрыть, ставьте скрывать даты комментариев. Описание и картинку мы с вами уже смотрели в формате, когда создавали данный урок. Что здесь может быть еще? Ну, содержание урока, это мы просто возвращаемся в меню редактирования, в котором мы с вами уже находились. А самое интересное, это задание. Что здесь могут быть? В уроке есть задания. То есть, если ваш урок предполагает, что сначала необходимо выполнить задание, чтобы перейти на следующий этап, то вам за само задание нужно давать не в теле письма, то не в теле текста. То есть вам не нужно писать вот здесь задание, а само задание вы пишете вот тут. То есть мы нажимаем на редактировать задание, комментарии, нажимаем в уроке задания, пишем, что задание вот такое, к примеру. Нажимаем на сохранить, и теперь в конце урока вместо комментариев появится задание И пользователь должен вам будет написать, что вот я выполнил задание Отправить вам какой-то файл и отправить ответ, если отправить файл, либо написать текст вашего задания и отправить вам ответ Мы нажимаем на отправить ответ Видите, у меня появляются вот эти вот а, горящие штучки. Это говорит о том, что мне пришла в ленту ответов уведомления, и я теперь должен их проверить. Если я нажму их «Проверить», я увижу, что оставлены комментарии. И в данном случае, что задание ожидает проверки. Теперь, как только я проверю это задание, пользователь будет открыть доступ к следующему уроку. Так, а, что еще здесь можно настроить? Ответ по умолчанию. Если у вас предполагается... Как это сказать, скрытая обратная связь по домашним заданиям, то есть вы не хотите, чтобы пользователи видели ответы других студентов, то вы нажимаете, что ответ виден только учителю и ученику. Как раз если мы делаем так, такую опцию, то никто другой не будет видеть выполнен, выполненные задания других пользователей. Иногда это полезно. Что еще может быть? А мы можем выделить с вами задание а как важно. То есть, покажу. Я обычно это использую, когда, ну в данном случае задание ожидает проверки. Если сейчас удалить это задание, вот здесь вот эта плашка, она будет просто красная. И будет обращать, в... будет пристальное внимание на нее висеть. Я обычно ставлю такие уроки в начале тренинга, что заполнить анкету и прочее, и в конце, когда выдаю сертификат. Тем самым пользователь понимает, что это важные уроки, которые необходимо выполнить. Мы просто выделяем их цветом, более ярко отмечаются ученика. Если вы хотите, чтобы у пользователя ответы принимались автоматически, вы можете просто нажать принимать автоматически Если мы сейчас нажмем на сохранить, то по идее урок у меня должен быть принят автоматически Но ну, в данном случае я его уже сдал а, и опция сейчас работает только по новым пользователям Если ответ не принят, продолжать общение в нем не показывает форму для нового ответа Стоп урок доступен вне зависимости от стоп уроков, комментарии к уроку разрешены, промо урок А что значит комментарии? Комментарии это как раз таки то, что вы видите ниже То есть вот эти вот комментарии показать в ленте а Если у вас урок, если в вашем тренинге не предполагается обратной связи То есть вы... Если вы не даете пользователям возможность писать вам комментарии под уроком И не даете им задания То когда они приходят к вам урок Они не видят ни задания, ни комментария То есть они видят только вот тело самого урока и все Я вижу, что урок уже идет аж 40 минут Я понимаю, что это перебор По всем мыслимым и немыслимым показателям с точки зрения гид-курса И при этом я еще не все рассказал Поэтому смотрите, если у вас появляются какие-то вопросы по уроку а по настройке тренинга вам что-то стало, стало непонятным, то есть вы запутались, либо наоборот вы разобрались и у вас все хорошо Что делать прямо сейчас? Нажимаем на ссылку под этим видео, проходим регистрацию на гид-курсе, получаем 14 дней приветственных Нажимаем на получить уроки, попадаем в бота, бот отправляет вам все уроки последовательно Он интерактивный, вы нажимаете на кнопочку, он все, подключ, все отправляет Нажимаете на подключиться к чату, вы попадаете в чат, если появляются какие-то вопросы, вы их пишете, я вам буду отвечать. Все, увидимся с вами тогда на следующих уроках, либо в чате. Спасибо за просмотр. Опять же, если понравилось видео, поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы я понимал, нравится вам такой контент или не нравится. Все, спасибо за просмотр, меня зовут Евгений Карташов и обязательно подписывайтесь на канал.